Добрый вечер, приветствую всех участниц, уже таких родных и близких. Не получается записать с первого раза столько чувств, мыслей, что слова путаются, голос дрожит. Но все-таки есть внутренняя потребность, внутренний отклик именно сейчас подвести итоги точнее, итоги я уже подвела, хочется их заземлить в материю, тем самым придать им ценность, показать, дать понять всему миру, всей Вселенной, всему моему небесному роду и земному времени и пространству, всем стихиям, что я открыта им, я принимаю и благодарю. За осознание и те дары, которые получаю. Я благодарю все наше пространство, всех вас, девочки, что вы рядом всегда поддерживаете и словом, и мудростью, спокойствием. Ира, я благодарю тебя, за безграничную любовь, такую светлую. Такую глубокую, тонкую, широкую я благодарю за знания и опыт, которыми ты щедро, искренне делишься. И хочу сказать, что для меня сезон осень прошел на глубине, на дне себя чаще. В темноте в боли и осознание того что светом являюсь я но хочется поделиться еще одним наверное одним из самых важных и ценных за последний период для меня это пониманием того, что нет никаких программ, нет деструктивных программ в моих взаимоотношениях с родителями, особенно с мамой. Ну, просто красной нитью ушло это во время всего сезона, и неожиданно для меня последние дни... Пришло сознание, что этого нет. Нет ни тирана-жертвы, нет никакой сепарации. Этого нет. Это мои не просто мультики, это целые сериалы мои <laughs> в голове, которыми я причиняла сама себе боль, причиняла страдания, такие моменты безысходности и отчаяния, когда даже как-то было страшно что-то говорить, чтобы вообще все не испортить, вообще не с мамой. И Используя знания, которые здесь уже получила во время курса и вывела то, что для меня ну, как наиболее комфортно, получила ответ на свой запрос, а что же делать, как мне прожить эту ситуацию. И ответ оказался... Простым и на поверхности. Жить из сердца всегда. И пришло понимание, что есть глубокая, большая, безграничная любовь моей мамы ко мне. Что не зря моя душа выбрала именно моих маму и папу, которые меня родили. Что... Моя мама, ее душа не имеет других инструментов, других путей на данном периоде, на данном этапе, кроме как именно так донести мне то, что, чтобы я развернулась к себе и жила по-другому. Конечно, это дает много новых ощущений, чувств внутри самой себя, и понимания себя и присоединения очень большой части себя и такого внутреннего облегчения. Но если рассмотреть в материи, то уже на следующий день после этого. Не, да, да, на следующий день, после этого, после обеда, мы с мамой начали разговаривать, как не разговаривать, как ни в чем не бывало. Хотя утром мы еще говорили в напряженных, в таких, ну, в напряженных словах, в напряженных фразах, в эмоциях. И потом такие раз-раз, все хорошо. И я такая думаю, ого, как это быстро работает! Ну, чувствуется, что и ей стало легче, ну, по крайней мере, вот последние три дня. Общение идет ну, в более такой легкой форме без надрывов без ну самое главное моего надрыва внутреннего и приходит больше внутренней уверенности и более легкого легкого такого вот ощущение грани, когда надо взять на себя ответственность, и это легко нести, ну потому что это не груз, это наоборот дает свободу, дает силы, дает энергию, и сегодня утром я почувствовала, как я стала цельная, такое внутренне. Ура! Я стала такая цельная, круглая. Маховик закрутился сам, что в нем есть потенциал, есть энергия, которую просто достаточно подтолкнуть, дать какой-то импульс, и он будет сам крутиться. Все будет происходить само. Ну, понятно, что надо делать, делать то, что надо, но э, если ранее какие-то процессы, какие-то э, действия, чтобы у меня пришли какие-то осознания, это были иногда титанические силы, титани, титанические силы э, моего разума, э, сердца, чтобы это прожить, принять, понять, осознать, то, ну как и, и, и смотивировать, зачем это то или иное делать, то Конечно, пришло другое ощущение себя. Ну, дальше буду двигаться, буду смотреть, как все будет происходить. Но, знаете, такое, как после вечерней медитации, конечно, есть такое внутреннее ощущение, что моя душа счастлива. Счастлива, такая тихая, сидит. Ура, ура! Счастливая! Очень приятная такое состояние. И в этом состоянии, знаете, начало приходить еще такие, как... Эм мысли понимание сколько всего мы прожили за этот период ведь если оглянуться сколько было у каждой из нас инсайтов сколько слез сколько злости сколько радости сколько всего у нас получилось заземлить в материю и для меня еще очень очень такой приятный трепетный момент это ну, если вспомнить у наше там ну, детство, детство переход в подростковый период, когда девочка физиологически становится девушкой, и какой это трепетный момент, когда ты понимаешь, что о я другая, я могу новое пробовать, и я взрослая, я могу брать э, новые ответственности, получить новые свободы, но много новых ощущений и, э, и... Похожие ощущения, они есть и во время присоединения этих частей себя, когда ты такой, о, это тоже я, и это, о, классно, и даже самых темных частей это тоже ну, такие приятные, депетные ощущения, которые больше не повторятся, и им надо давать ценность, помнить о них, говорить о них, и внутри радоваться им, ведь именно они все, даже самые тяжелые вот эти вот периоды трансформаций, они делают на нашем сердце не шрамы, нет, а такие новые грани, новые грани бриллианта, которые позволяют более ярче светиться, по-новому светиться. И чем более тоньше эти грани, тем ценнее этот алмаз. Поэтому я желаю всем светиться, быть счастливыми, радостными, идти дальше, двигаться, двигаться к своему свету, хранить его, лелеять и просто жить, жить, любить, радоваться. Я вас всех обнимаю крепко-крепко. До встречи в следующем сезоне. До встречи на сатсангах, до встречи на ковриках, до встречи в нашем поле и в нашем пространстве, и в том кругу, в женском кругу, который есть. Просто в... в воздухе. Не знаю, как это подобрать нужное слово, но я знаю, что все это чувствуют и понимают. Обнимаю, обнимаю вас и желаю прекрасного дня.